Привет, это Кирилл, я коуч, помогающий людям находить и монетизировать свое призвание. И в этом видео я хочу развеять самый главный миф, который присущ этой теме – призвание, предназначение. В чем он заключается? То, что когда вы находите свое призвание, то дорога перед вами становится ясной, вы не встречаете никаких препятствий при реализации своего вектора и так далее. Что же на самом деле происходит? Когда вы находите свое призвание, чаще всего перед вами предстает еще больше препятствий а, по сравнению с тем, когда вы занимались деятельностью, которая не была связана с вашим призванием. Почему это происходит? Потому что начинает влиять окружение, потому что вы чаще всего осваиваете новую для вас область, где появляются ошибки, появляются какие-то пробы, а, препятствия возникают в связи с этим. Но за счет того, то, что у вас есть внутренняя сила, внутренняя уверенность, то что вы занимаетесь действительно тем делом, которого вы достойны, которым вы, с помощью которого вы хотите реализовать какую-то большую глобальную цель, какую-то личную цель, очень важную для вас, преодолевать эти препятствия, вам становится очень просто и легко. Именно этим и отличаются люди, которые находят свое призвании от тех людей, которые занимаются какой-то ерундой. Люди, которые находятся свое призвание, им легче преодолевать препятствия, потому что они понимают, ради чего они это делают. Это был Кирилл. Подписывайтесь на мой канал. Буду рад видеть вас на индивидуальной работе, где я помогу вам найти область вашего настоящего призвания. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вам не понравилось это видео. Оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Пока!